Всем привет, это Сергей Смирнов, я главный редактор Медиазоны. Наш сайт вообще достаточно часто пишет, естественно, об арестах и задержаниях активистов, о всяких разных требованиях правоохранительных органов к ним. И, честно говоря, знаете, когда долго работаешь, уже перестаешь каким-то вещам удивляться, но это честно и откровенно, но это действительно так. Ну И поэтому то, что происходит в Питере, то, что происходило в Питере долго с координатором штаба Навального Денисом Михайловым, даже у нас людей, которые постоянно об этом пишут, вызывает некоторое такое сильное удивление, вот эти непрерывные 30 суток, которые он получал. Вот мы за этим всем следили, даже посчитали, сколько дней он всего провел в заключении по административным арестам. Но я сейчас хочу сказать, что вот этот вот иск на 11 миллионов к Денису и к Богдану Литвину выглядит примерно так же. То есть мы действительно ко многому привыкли, но у нас всегда так широко открываются глаза, что вообще происходит. Поэтому у меня, конечно, очень большой вопрос, что вообще происходит в Питере. И мы, конечно, будем следить за этим процессом, и ничего кроме сильного удивления это не вызывает.